Халяль – это бренд Всевышнего Аллаха. Вот. Он прописан в Коране. Это в первую очередь мы каждый должны знать. Я, например, каждому своему сотруднику говорю, вы, когда идете на предприятие, помните, что будет судный день, что вы будете отвечать перед Всевышним и перед людьми. И может выстроиться большая очередь, которая будет предъявлять претензии. Поэтому над этим нужно задуматься каждый день и выстраивать свою работу, вот именно согласуя, мне кажется, вот с этим. Я не говорю, что я самый там мусульманин ни в коем случае нет. Я просто выражаю свое видение, что все-таки сертификация – это не бизнес. Это оценка соответствия, подтверждение соответствия. Да, деньги могут браться, но есть определенный какой-то регламент, который, например, не должен, как вот говорили, человек говорил, что он каждый месяц что-то платит и, и плачет, наверное, из-за этого. Да. Вот. И он не может понять, почему так. Нужен регламент просто элементарно, разработать какой-то регламент. То есть вот как есть в ESMA, да? Сложность… Есть площадки, ассортимент, количество людей. И, исходя из этого, создавать систему оплаты за, сертификацию, за процедуру сертификации. Вот. И вот мы, например, сегодня стараемся это делать. Опять же, жизнь, она очень многообразна. Есть разные клиенты. Есть, вот как тоже Динар сказал, есть, например, птицефабрики, где необходимо просто находиться каждый день, потому что там забивается сотни тысяч птиц. И на самом деле мы же, каждый человек, ваша мама, ваша сестра, ваш брат покупает же каждую отдельную курицу. И мы не можем так думать, что вот 100 тысяч курей, там каждая 100-тысячная курица, она должна быть забита по стандартам, с всех параметров, она должна быть правильно обработана и упакована».